Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев, и мы снова с вами находимся в Дубае. И прилетело сюда для того, чтобы завершить несколько дел, в которым нужно мое присутствие. Также есть некоторые моменты по открытию компании, у нас запущен процесс, и мы этим сейчас занимаемся. Поснимать для вас недвижимость и показать, что на сегодняшний день здесь можно купить, разобраться с районами и опять же показать вам это все на видео. На этот раз мы, кстати, заселились в районе дубай марина И я взял с собой человека, который идет спереди, это эстет Олег, с которым мы очень много путешествовали по миру. Он постоянно чем-то недоволен, что-то ему не нравится, но в этот раз, говорит, Дубай как бы ему прям вроде как заходит. Мы обязательно спросим его мнение. В этом видео, именно в этом выпуске, мы не будем с вами говорить про недвижимость, потому что это будет в следующий момент. это будет в следующих выпусках. Сегодня я просто показываю Олегу видео. Сегодня я просто показываю Олегу Дубай, так как он вообще первый раз здесь. Мы поедем в какой-то аутлет Мы сняли машину, расскажу, сколько она стоит Покажу, куда мы заселились, сколько это стоит Немножечко посмотрим пляжи Съездим на Пальму какой-то ресторанчик зайдем Я думаю, будет интересно Так что, господа, наливайте себе чаек И двигаем вместе с нами смотреть Дубай Сейчас мы возвращаемся по набережной На Дубай-Марину, туда, где мы живем Показываю вам апарты, показываю прилегающую территорию, рассказываю, сколько она стоит, почему взяли машину и двигаем уже по Дубаю, смотрим, как это все выглядит. Вообще же про Дубай говорят, что он очень жаркий и здесь невозможно находиться. Хочу сказать в его защиту в том, что здесь есть огромное количество тенька. Вот мы просто с вами резко остановились. Тенек, значит, есть на детской площадке, под пальмой, еще под одной пальмой. Но ну, тут их, в принципе, много. И есть еще кафешки, в которые вы можете зайти, и там еще есть кондиционер. Прикольная штука – это местная скорая помощь, которая, я так понимаю, рассчитана именно на пляж. То есть здесь есть носилки Здесь могут оказывать скорую помощь Ну и по сути сидит водитель И это все электрокар Стоит прям вот возле пляжа Вон песок, вот скорая <музыка> Товарищ Олег у нас исключительно по тенечку передвигается на улице сегодня 32 градуса, на самом деле, не так жарко. И мы специально сюда прилетели именно в такое уже начало не сезона, когда становится жарче. Но вообще, моя цель сюда еще прилететь летом и посмотреть, насколько здесь жарко. Потому что я здесь был ну только весной, зимой. И вот как бы сейчас такое межсезоне. Очень интересно, насколько летом здесь комфортно или некомфортно. Просто все говорят, что это прям ад-адский. Хочется проверить на себе. Ну, я вот комфортно, это все переживаю. Олег, видимо, пока еще не привык, но у меня после Сочи, то есть я спокойно, в ну, жаре, 38-40, но сегодня вот часы показывают 27, не так что и много, но на солнце, конечно, больше. Блин, а ну вот как прекрасно, когда есть большая вода и дома расположены у моря и у канала. То есть здесь прям создается прохлада и вот многие из вас наверное знают да, что я хочу в ближайшем будущем приобрести себе недвижимость дубая не для инвестирования а именно для себя чтобы приезжать сюда и жить и вот я выбирал бизнес бэй смотрел центр города сейчас вот приехал на дубай марину и знаю что многие местные как бы говорят дубай марина это туристический такой райончик но я бы честно говоря здесь бы наверное и пожил бы в принципе, недвижимость стоит плюс-минус одинаково, что в центре, что на Дубай-Марине. Где-то дороже, где-то дешевле, но не критично. Но здесь как-то вот прям приятно. Потому что если мы, например, будем даже рассматривать Дубай-Крик, там да, он подойдет, он крутой, там тоже есть большая вода, но до моря дальше. Здесь есть и большая вода в виде канала, конечно, вы в нем не будете купаться, но он создает свою атмосферу, и море находится вон там. Ну и картинка действительно потрясающая. Нам же человечность нужна в первую очередь. Конечно. А что человечность достигает? Места для прогулок, приятный вид, размерный человек. Мы живем вон там. Покажи, где там на, на камере. Где-то там. Где Но мы вон. дойдем туда еще посмотрим. Да, да. где-то там. И вид из окна гораздо лучше, чем на пляже. вот Макс и говорил, что не хотел бы жить с видом туда, потому что все такое большое, огромное, далекое, А здесь... Не, за что главное Блин. зацепиться. Да, а здесь а есть. Полосы, да. И, кстати, вид ночной очень такой хороший. я О, сказал, а там что в 3, меньше, рыба, днем, да. рыба водится вы? Прикольно, да? Ну, на Марине можно жить. Согласен. Принципе, хоть и второй день здесь. На самом деле, очень много районов на сегодняшний день в Дубае, которые имеют каналы или имеют лагуны. И то есть на сегодняшний день это как бы тренд в постройке микрорайонов, тренд постройки домов, чтобы ты мог выйти, у тебя была большая вода. В Марине есть один большой плюс, то что рядом есть пляж. Вода, по сути, есть везде, ну, условно везде так это назовем. Места общего пользования, вот такие вот прогулочные зоны с зелеными, с пальмами, с коммерцией, они тоже много где есть. Двигаем дальше, мы живем вон там, возле моста. Сейчас покажу вам, как это все выглядит. Ребята вот фоткаются. надо, наверное, тоже сфоткаться. Живем мы в апартаментах, в этот раз не в отеле. Вот у нас выход на саму Марину и вход уже нашу пещеру. Да, мы на каком-то там минус каком-то этаже паркинге сразу оказываемся. Сейчас я вам покажу наши неприбранные апартаменты. Я думаю, вы не будете ругаться, выйдем на балкон, покажу, какая территория. А потом мы с вами посмотрим тачку, какую мы арендовали. Мы не стали брать какую-то жирную, лакшери вот это вот все. Нам нужна машина для передвижения, поэтому у нас Nissan X-Trail. Будущее, кстати, рядом, смотрите. Ну давай. Замеряй температуру дистанционно. А... а если что-то там... Если, наверное, там... Все, сломалось. Причем апартаменты у нас достаточно старые. Даже по отделке лифтов это видно, то есть это, наверное, с 2010-х, может быть, с 2007-х, что-то вот в этом году. Видно, что дом прям уже такой, немолодой. а апарт, я думаю, именно брызгает, проспыляет, запахи приятные даже. Вот так выглядит, значит, условно назовем подъезд, но вообще это места общего пользования. Везде есть уборка, но это именно апартаменты, то есть это, по сути, квартиры. Здесь у нас чуть-чуть не прибрано, но я думаю, что вы оцените. С правой стороны вот такая кухня. Вот так это все выглядит. Большая гостиная. И здесь, значит, одна спальня. Вот такая. Санузел. И небольшая прачка. Здесь 66, по-моему, квадратных метров. Плюс балкон. Балкон человеческий. С потрясающим видом, не на море, но, тем не менее, на саму Дубай-марину. У нас, значит, здесь еще есть бассейн, есть тренажерный зал. Мы завтра всем будем заниматься. Сегодня мы уже поплавали, кстати. Парковка, как подземная, так и наземная. И стоит это все по 20 тысяч в сутки на сегодняшний день. Ну, мне кажется, оно того стоит. Плюс рядом у нас большая вода, маленькая вода, средняя вода. Куча ресторанов, в общем, всего. Ладно. С апартами познакомились, погнали, покажу вам решение по передвижению, по тачке. Еще оставлю я, конечно, номер телефона здесь человека, который сдает. Хоть он меня просил этого и не делать, потому что говорит, скорее всего, пойдет большой поток, а у меня тачек не хватит. Поэтому если он вам скажет, что машин не хватит, ну, вы уж там извините его. Если скажет, что есть, просто человек сам русский, он может взять у вас депозит и вернуть потом на карту. Это все можно делать без российской карты, все можно делать за налик. Вы знаете, да, что с агрегаторами на сегодняшний день проблемы. Ну, в общем, сейчас все покажу. Значит, вот так выглядит наш внутренний двор. И, в принципе, парковка. Но есть еще и подземная. А в аренду мы взяли вот эту вот машину. На самом деле, очень недорого она стоит. 105 дирхам в день нам посчитали. Или 2100 рублей на сегодняшний день. Вообще, на самом деле, с моего последнего приезда в Дубай доллар подешевел на 50 рублей. Это на самом деле нонсенс какой-то, потому что в прошлый раз я был, он стоил 118-120, сегодня он стоит 70, и это как бы 50 рублей разница. Поэтому все прошлые цифры, которые я говорил тогда, ну, по сути подешевели на 30%. То есть недвижка стала дешевле на 30% с того времени. Так что это очень выгодно на сегодняшний день. Она была и в тот момент выгодна, когда мы смотрели с вами по курсу 120, а на сегодняшний день она еще на 30% стала выгодно. Так, значит, мы садимся в наш Nissan X-Trail и газуем в Outlet. Когда вы смотрите на карту Дубая, то кажется, что вроде бы как бы все близко. То есть вот мы сейчас едем в Outlet, но 35 минут на машине без пробок вообще. За чемодан? Стартуем да. Хочется сказать, что ребята даже на мотоциклах не нарушают правила и ездят строго в своем ряду. Это прям ну что-то диковинное и непонятно, почему так это происходит. В России, конечно, бы все двигались исключительно как хотят. И вот ну даже я на мотоцикле всегда обижаю всех тех, кто стоит на светофоре. Здесь не так. А, вообще Дубай выглядит хорошо. Особенно с кондиционером, да, Олег? Угу. Ладно, двигаем туда. Приехали к аутлету и выяснилось, что здесь большая проблема с парковкой. Ага, я думал, чувак выезжает, сейчас мы встанем его место, но нет, не получилось. Короче, нет места, где встать. Пока вообще никакого. То есть все стоят в ожидании, выжидают, кто когда куда отъедет. И вот так это все выглядит есть еще помогайки с парковками я так понимаю сегодня у нас выходной день как вы понимаете поэтому какая проблема но в принципе через дорогу вот туда то есть сам мол находится здесь через дорогу туда я так понимаю что мы встанем потому что там есть еще парковка она большая вон там страшная, Какой континент проблемы и те же да. Слушай, но ну здесь на самом деле город построен для тачек, поэтому неудивительно, что проблемы с парковками здесь встречаются. Так, ладно, едем. Вот сюда сейчас встанем куда-нибудь, пешком найдем Я мы не расставим по дороге. Получилось запарковаться только в третьей линии. В третьей линии, то есть вот, мол, вот значит мы. И тот человек выезжал, показал нам, что я сейчас буду выезжать. Ребята, место ваше. И мы на него встали. Что хочу сказать, что тачка определенно сильно выгоднее, чем такси. Потому что мы из аэропорта доехали до дома, до Дубай-Марины, за 125 дирхам. Машину мы взяли за 105 дирхам в сутки. Ну и сколько-то будем тратить еще на бенз. Если вы собираетесь ездить по Дубаю, например, на метро, то это не очень комфортно, потому что ну, метро ездит только вдоль. А вот, например, балтлет вы никак не доберетесь. Но Дубай моло, ну, конечно, там да, пешочком дойдете. Так что берите тачку, это комфортнее, сильно комфортнее. Находимся внутри аутлета, выглядит он вот так, как обычно, аутлет, народу много. Мне кажется, что в воскресенье, что в понедельник здесь народу много. И что хочу сказать, мы почитали отзывы и сказали, что типа, здесь цены одинаковые, но есть что-то и дешевле. Короче, отзывы расходились, нам, кстати, надо чемодан купить. И вот здесь вот мы, возможно, и купим себе чемодан какой-нибудь для багажа. 1600 дирхам. Но это так-то серьезно. Получается в районе 20 где тысяч рублей. Да, за такие чемоданы. Зашли в ГЕС. И здесь цены действительно хорошие. Сумки стоят абсолютно адекватных денег. Вот только что мы померили вот такую же сумку банан, как у меня. Вот это вот. Стоит 4000 рублей Правда она по размеру тут чуть-чуть не подошла Потому что у меня короткий ремешок Так бы взяли но тут еще есть фурла, тут еще есть Armani, гельвин Все короче есть, так что я думаю Что мы что-то сейчас прикупим Почем вот это, Олег, скажи пожалуйста Для подписчиков 160 АЕД 3100-3200 Вот пожалуйста Прошли весь первый этаж И хочется сказать, что Цены это действительно приятные, но вот по наличию, конечно, есть вопросы. Вот Олег только что зашел в Фурлу и что-то говорит, ничего интересного там нет. Зашли в Дикин Вай, там только женское. Поднялись на второй этаж, да. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Тут как бы вот есть Пума, еще что-то. Может быть что-то круто. Пока как бы такое, знаете, после немножечко не то, которое хотелось. Мы зашли сейчас в Лайк тоже ничего особо интересного нет от слова совсем нашли в крокс и здесь есть очень прикольные штуки Можно пистонизировать свои кроксы вот такими вот разными штуками просто вставляются и делаешь что такие вот девайсы это Выглядит хорошо прикольно да? никогда у меня не было здорового чемодана купил сразу самый большой за 4000 рублей 4200 если быть точным стоит экстра ларж размер так что мы можем теперь нашопиться купить все что угодно вот чемодан вот Олег размер хороший чемодан пожалуй да так что теперь можно куда угодно насколько угодно лететь и с кем угодно самое главное тоже потому что знаете да когда ты с девушкой куда-нибудь например летишь то потом накупается всего, вообще всего, что только нужно и не нужно. И вот... Вообще так-то я с ручной сюда летаю, но я думаю, что эта штуковина мне пригодится. Мы здесь очутились в фудкорте. Скоро мы заканчиваем. И ребята хотели выделиться и вот показать, что мы адаптированы под всех. Написали приятного аппетита. Чувствуете, да, сколько ошибочек? Но зато по-русски закончили с Аутлетом. По сути, мы пробыли здесь часа, наверное, 4. Просираем закат, но я думаю, что нам все-таки получится его увидеть. Вот, значит, купил чемодан, Олег купил сумку, Олег купил и я купил тоже сумку. Короче. Хоть сначала и зашли, и сказали, что Аутлет ну, такой себе, в итоге без покупок не ушли вообще. Не, нормально, но ничего такого глобально. Сан-Франциско был лучше. Согласен. Но вообще дубай очень прикольное место для шопинга потому что ты приезжаешь здесь вообще все есть согласен е еще один надо еще один э съездить в мол тоже но там более здесь еще есть алкогольный мол где-то рядышком тоже надо посетить ладно в общем мы сейчас едем на пальму скорее всего хочется проводить там закат Посмотрим, как это будет выглядеть. Надеюсь, успеем. Но есть такое ощущение, что мы не успеем на закат. Благо, это не последний день. Что... Постараемся, но не факт, что получится. И парковка стала прям сильно посвободнее, конечно. По крайней мере, вот там, где мы тачку поставили. Ладно. Пишем. приехали с вами на Блю Waters Райончик местопольный. Так оказалось, здесь у нас самое высокое колесо обозрения. И мы приехали, собственно, вот сюда. В Макдональдс. Сейчас возьмем. Ну, закат уже, конечно, не посмотрим, но, тем не менее, оценим атмосферочку. Пакет взят. Самый тупой контент вы сейчас наблюдаете. И мы идем вот это все есть вот туда с видом на море. Блю Уотерс, где мы сейчас находимся. Выглядит очень даже и неплохо лесового обозрения, но ну, здесь отели отели отели ну и мол вообще на самом деле в каждом райончике есть мол обязательно все магазины практически представлены то есть ты всегда можешь пошопиться но ну, прикольно выглядит Травиза закончена господа здесь действительно открывается хороший вид и очень круто что в дубае развивают именно территорию то есть по сути вот мы сейчас с вами стоим на насыпном острове то есть была только дубай марина Появился остров, сейчас они строят еще бич-фронт, пальма тоже насыпная, и с каждого места открывается какой-то хороший вид. Вот позади нас колесо обозрения, которое очень хорошо видно оттуда с набережной. В общем, мы с вами посмотрим в ближайшее время недвижку, так что вы обязательно поставьте лайк, подпишитесь на этот канал, расскажите всем об этом канале своим друзьям, потому что здесь мы будем делиться лайфхаками, здесь мы будем делиться недвижкой, впечатлением о недвижке, впечатлением о районе. И так далее, и тому подобное. С вами был я, Макс Рябьев. Надеюсь, видос был для вас интересный и продуктивный. Вам всем удачи, всех благ. И пока.